Приветствую всех из Финляндии, хочу показать вам еще одну техническую комнату, у нее отдельный вход, то есть есть основной вход в дом, терраса соответственно, я спустился, вот терраса, парящая ступень, видео есть, на ютубе смотрите, если хотите, она достаточно легкая эта дверь, у нее есть вентиляция внизу и вентиляция наверху она отличается, скажем это, ну, она как входная, но все же она более легкий вариант такой более попроще есть также порожек, это будет всегда на входных дверях у нас на террасу выходить, тоже есть в магазине у нас захотите приобретайте, если хотите смотрите счетчик для воды сейчас в последнее время ставят уже электронные счетчики то есть это вот так выглядит И все, соответственно, он будет зафиксирован. Сейчас он просто так подвешен и так далее. Технические комнаты обшиваются у нас фанерой. Это десятка, десятка фанеры, она влагостойкая, воды не боится, и она уже, ну, грубо говоря, вот финишный слой сделан белого цвета, то есть ее уже не надо не ни красить, ничего не делать. Шурупы мы крутим длинные в основном, но сорок вторые, грубо говоря, но часто берем еще и те, которые под крепкий материал, у них шляпка чуть поуже, меньше сколов дают. Некоторые покупают еще такие наподобие клопов, но белые уже покрашены. но мы не делаем так, потому что отдельно не всегда есть в магазине хватило, не хватило и так далее, поэтому ну, как-то в принципе к этой комнате относятся все-таки как к технической. Вот, поэтому здесь стоит как раз таки тепловой насос, себе спокойненько, вот там трубочки и так далее, кафель потом положится здесь, будет висеть вент-агрегат здесь на стенке, ну вот на потолке точнее, вент -машина сама по себе, это рамочка специально, в которой сначала монтируется рамочка, затем уже подводятся к ней все притоки Приток и вытяжка, грубо говоря, выброс на улицу, забор с улицы и по дому разветвление. Вот. И потом просто агрегат уже как бы под эту рамочку сделан, он цепляется и защелкивается, фиксируется, все. Потом только открываться будет еще боковая крышка, там сниматься будут, можно фильтр снять, ну поменять надо будет, менять регулярно. Там раз в год, грубо говоря, кто-то хочет, если два раза в год меняете без проблем фильтра и все это будет рекуператор значит здесь будет так как в Финляндии смотрите всегда идет коллекторная система водоснабжение. холодная горячая вода идет только через коллектор 15 диаметр всегда в гофре от точки до точки до точки водоразбора идет своя трубка то есть унитаз раковина к унитазу идет своя холодная вода, отдельная трубка, она ни с чем не соединяется, нет никаких ни двойников, ни тройников, ничего этого, потому что ну, это, грубо говоря, защита от дурака, которая позволяет людям пользоваться хорошо и комфортно водоснабжением, без всяких там, кто-то не рассчитал, не тот переход сделал, потом кто-то пошел мыться, а кто-то в унитазе воду слил, и началось там, человека горячей водой, ну, ошпарило здесь такого нет поэтому вот, пожалуйста берите вот эта схема она очень простая трубки все можно через гофру поменять это во первых во вторых по закону запрещено все что э, укладывается ну без доступа скажем скрытым монтажом внутри будет бетона, там под полом где-то в стенках то только вот такие вариации все других вариантов нет открытым способом можно использовать вот пожалуйста вам показывается Здесь как медь используется на обжимах, на прессе. Вот такая схема. Это открытый монтаж. Ради бога, делайте любую другую систему. Но на самом деле здесь я встречал только лишь два варианта. Это шитый полиэтилен для холодной воды. Это, скажем, все, что скрытое. И открытая будет либо медь в разных вариантах. Может быть под фитинг, может быть уже с покрытием хрома. Ну, такие блестящие, грубо говоря, либо вот как здесь просто ничем не покрыто, как есть, так и есть, может быть, лаком покрыто, чтобы сильно не, ну скажем, не мутнело какое-то время. И вот эта труба, которая пластик, алюминий пластик белый, она делается тоже только наружным способом. Все, других вариантов, ну еще железо. В многоэтажках делают, как и в Советском Союзе, грубо говоря просто обычные металлические трубы которые свариваются и все но это там видите там давление другое там же нужно подавать и ну, как бы это с этим связано здесь же это для частного дома вот таким образом происходит вот эти синенькие это пошло уже на подачу э, в теплый пол на верхний этаж на второй этаж на нижний этаж Оно где-то где-то где-то где-то, да, да, вот, видно будет, да, видно, трубки переходят через стенку, и там за стенкой коллектор стоит, внутри, там тоже, ну вот этот, эта медь подключена к тем трубкам, тоже такого же диаметра, большие достаточно на подачу, здесь также вот электророзетка на 380, это специально для агрегата, агрегат можете посмотреть, ну, это такой, скажем, не скажу, что я вижу такой, по-моему, или второй это, или третий. Ну, такие, как-то, наверное, все-таки более бюджетная версия. Потому что э, чаще встречаю все-таки более такие. Он побольше ростом. Открывается уже там боковая панель отдельно, она там управление и так далее. То есть это какой-то немножко такой попроще. Есть также трап в полу, обязательно будет техническом помещении будет гидроизоляция кафель и так далее если что-то протечка какая-то то вот пожалуйста сюда все и уйдет то есть никаких проблем с этим не будет сделано для вент агрегата приведено еще будет оборудование стоять заземление приведено обязательно и так далее значит что еще еще здесь есть электрощиты это электрощит второй. Первый, потому что на улице. Ну, сейчас посмотрю, может покажу. Есть схема щита, если хотите, посмотрите. Специально так потихонечку. Вот там С описанием и так далее. Я-то без очков вообще ничего не увижу. Вот. Главный автомат, с которым все можно отрубить также здесь бывают еще розетки ставят, но здесь есть выключатель, не знаю, может быть тоже какой-то выключатель для чего-то без понятия, вот и на время работы у нас видите вот включены, значит это 300 трехфазный включен агрегат и три фазы идет на в дом на эту самую на плиту электрическую остальное все обычные 220 и у нас здесь вот автомат утечки тока наверное включен и розетка одна. одна розетка на этой самой на кухне тоже там этой электрики всегда монтируют таким образом что у нас есть внутри дома уже электричество и мы там не обязательно нам таскать с удлинителями с наружного счета вот. и все для на момент монтажа есть еще, э, как правило, я вот, вот тут не было, почему-то еще на вытяжку, когда ставят, то ну, розетку электрики тоже монтируют, фиксируют, и мы можем пользоваться. Одна розетка на стенке, там две вилки можно воткнуть, и одна розетка одиночная на вытяжке, здесь у нас не было. Ну вот у нас здесь открытый автомат, и здесь этот и этот. Все, остальное проволочками перетянуто, чтобы какой-то ну, умный я, грубо говоря, да, или подобие меня, не пошел, не включил, и меня же и не шибануло, грубо говоря. Или заказчиков, или заказчики, там кто-то пришел, что-то там решил включить. А дай-ка я проверю, а дай-ка я еще что-то сделаю. Такого нет. Берут и вот проволочками закрывают. Бывают еще пластиковые накладки такие, ну, разные вариации. То есть, все остальное подписано. Все автоматы подписаны. Человеку не надо будет думать, искать или еще что-то делать. То есть это как упрощает конструкцию, можно так назвать, и эксплуатацию для заказчика, для конечного. Все, щиты. Такого плана. Бывают встроенные, бывают наружные щиты. Непонятно, как от чего это зависит, но вот, вот такое встречается потолок мдф здесь здесь будет освещение будут еще галтели мы потому что галтели не делаем это не входит в нашу работу и все наличники будут еще какие-то там начальнички и так далее вот. ну и как бы в принципе и все на этом наверное больше говорить не буду наружный блок он на улице находится Сейчас дойду быстренько, покажу и наружный щит, и наружный блок. Перенеслись немного в другую техническую комнату. Это другой дом совершенно. Агрегат такой же. В принципе, тоже мелкий. И вот здесь уже есть вент-машина. Вент-агрегат. Вот, можете посмотреть, есть сифон на слив. Это конденсат будет. То есть там теплосъемник стоит. Не знаю, какой пластинчатый, либо роторный, но он большой достаточно. Не знаю, какой принцип, скажем так. Есть счетчик на воду. Это Электронную в последнее время ставят коллектор холодная-горячая вода. Коллектор теплых полов первого этажа. Ну, на втором, соответственно, второй этаж. Также фанера обшита все беленькой. И на полу здесь эпоксидная краска, эпоксидка. Вот если что сливается, то все сольется сюда в трап. То есть никаких не будет там пожароопасных методов. Ну здесь что-то еще обромится, облагородится. Так, что, вот так вот это все и выполнено. Вот, сифон прозрачный, чтобы видеть, контролировать и так далее. Здесь светильник. Он еще встанет наверх. колтели будут и так далее. Ну и щит электрический. Все по стандартной схеме. Этот дом побольше уже, конечно, такой. Схема. Ну это вот все в принципе они достаточно стандартные везде примерно плюс-минус одинаковые ну просто здесь вы можете уже видеть вот, там есть розетка одна розетка на 380 зафиксирована та розетка это для вент-агрегат здесь подключается не знаю что работает как не могу сказать здесь единственное здесь только включить, и какая-то кнопочка. Не знаю, без очков не вижу. Вот и все. Ну, как-то там фильтры можно менять и так далее. Вот у нас наружный щит. Он сразу на несколько домов идет. И по большому счету они тут везде, эти ящички стоят. И все, к нему подключаешься. И в нем есть розетка также обычная на 220 и на 380. Это, если необходимо что-то это будет через счетчик Это здесь стоит счетчик вот. все равно ну, мало ли там какое-то оборудование или еще что-то на улице надо сделать то можно подключиться отсюда на 380 и воспользоваться этим и счетчик будет показывать грубо говоря все что нажгется вот такой наружный щит это у нас идет выключатель для наружного блока включатель непонятно почему так сделал. Ну да ладно. Бог бы с ним. Закрывай, закрой. Здесь выходная дверь. Как-то непонятно. Первый раз такое вижу. Вот он, наружный блок. Фигачит на всю катушку. Здесь вот что-то обмершее. Но он сам себя еще и оттаивает. Часто ставят еще защитные кожухи, чтобы вот так снег сверху не летел. И он был ну, в деревянном ящичке, грубо говоря. Ну, так поэстетичнее смотрится, потому что дом деревянный, и тут такая мандула торчит. Привешена. Тоже, видите, здоровенный вентилятор дует. Вот его маркировочка. Вот еще технические данные. Так, моя оранжевая куртка тут свет придает еще вот. это это это называется рукажопы есть везде вот. как то так и здесь вот хороший вариант кронштейн там датчик стоит я вижу а нет то ли подогрев то ли не знаю не буду фантазировать хорошая вариация сейчас ставят на эту самую на фас на фундамент фиксируют это лучше потому что раньше ставили на стенку вешали просто и вибрация вот это передавалась особенно если за стенкой спальня вот там прифигеете ну не знаю сколько вижу вот этих одного только вот видел я в телеграм канале много показываю рассказываю уже показывал это так что подписывайтесь кому интересно все там быстрее происходит в телеграме я уже говорил для людей что одного только видел, вот, который делал аккуратно, хорошо, понравилось, но ну, видно рука профессионала. А остальные все так а, смонтировал, смонтировал, да и все. И на этом закончили. вот. так что видите, здесь мусора куча. И всего остального. поедем мы на другой объект. Все, на этом хочу попрощаться, пожелать всем удачи. И до новых встреч. Подписывайтесь обязательно в телеграм-канал. Очень интересно, очень. Там много всего показывают.